Всем-всем привет, дорогие мои! Сегодня у нас с вами практика для кету. Выберите любой ближайший день и в этот день желайте всем счастья мысленно, лично, конечно, лично лучше. Всем желать счастья. И посмотрите, какая будет реакция, посмотрите на результат, а потом поделитесь с нами. Спасибо! Удачи!